нас Диэс, братва, ядерно рассветный заряд вашей экрана, это значит, что мы продолжаем проходить, матею так, God of War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и похуярили. Бля, я чё, биться разучился? Твою-то мать. О, еще какая-то А ч там застрял? Отец, да вижу я. Вместо. Так. Топ. Ногой. Топ. Другой. Так, это спереть. Это тоже перец. Че такое? Буннах. Топ. Ништяк. Так нам вроде куда-то туда опа, пиздали мы приближаемся к горе, да, пизда опа, пердячие поры. Мелкий, сюда иди. Так, нам куда? В ту сторону? Дайте сначала в ту схожу. Ой, олень. Ой, олось. А Опс. Не. Nee. Чё? Блядь. пурум -пум, -пум, пум горят где-то тут костры с говном. Пурум-пум-пум-пум, горят где-то тут костры с говном. Не Ох, ты ж ебаный урод. вижу блять только она меня избивает чувак ну вот была ведьма и нету так говно льется у кого-то каналью походу рют Петрович, это твой сосед снизу У тебя каналью прорвало Меня говном заливает Может, на последнем этапе подъема Я понесу ее? Я сказал нет Но... Все равно мне она дороже, чем тебе Что? Просто я провел с ней больше времени Ты же охотился Будет лучше, если ты помолчишь Ах ты сучка Камикадзе Ты на ее гуля Ох ты ж ебаный, ты нахуй Я Пусть его! Пусть его! Пусть его! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! А, не, окей. Хуя там душ из края ищу. Ща будет жара. Ба да бум. Да ты что совсем ухренел, собака. Так, там кто-то еще уебывался. Ах, ты ж ебаный, ты нахуй. Здесь? Опаньки. Так, ну чё? Поднакачались. Бля, там два ведра с говном. Чё? Забегаем. Еб... Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Так, ща минутку. Ага. Так, сначала сделаем. Вряд ли. Мне все равно. Альпинизды да е похмать. ран пася, ран. Рон, пася, ран. Не, nee. все гораздо хуже, по-моему. Тихо, там будьяк котварына Что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти. Хуясы! Один об этом позаботился. Ой,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 За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир, и ты с нами лишь ненадолго, лишь ненадолго. Хуя строя. Мне интересно, на какой части повествования я сейчас нахожусь, потому что если я правильно понял, бля.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 Просто поверни. Вот видишь, типа лифта что-то в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм, к счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно, он просто там появился.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 Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Сейчас второй раз, наверное, вот хуя струя. Ты смотришь? Лста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором, они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Да, я думал, он сейчас расколется. Потому что... Мелкий вроде как не в курсе, что полубог. Там Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду ними. Что-то не прекратилось, вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших mm -hmm. правда, все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Блин, в чей какую-то пору метнуть, что ли? Прикола внизу разве. Через 200 метров. Повернись налево. Так куда мне педали-то, народ? Баный стос. О, вроде правильно иду. Эй, ещё один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо, задвинь ее на место. Теперь выровни колесо в колее. Толкай мост по колее. <смех> весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Ебать <смех> кого Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воспрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магии ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Еще самую малость! Хуя струя. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так, кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Как говорится, хуя и детива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой Титеву, не забудь. Йопс. Апгрейд. Ты разве не пойдешь с нами? Я попробую, но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Нидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Беврёста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни Великого Мирового Древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Даже комментировать особо не хочется, верите, не? Как это работает? Вам нужно это. Беврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альхейма. Помести Беврёст сюда.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 Так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, Ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере.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 Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление и откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу бебрестка, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. Как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более ста зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Хлоп. Не вышло, но все еще тут. За мной. И врест погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли. У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. А вот что было дальше, увидим в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Лойс, подписка. И до скорого. А а скорого. Адьёс, братва.